Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. СИПЭК. Вот основ... наша первая тема. И мы поговорим... Расскажите нам об основных темах. Вот Что там звучало. Вообще, я полностью не смотрел. Конечно, не было возможности, но... Очень яркие выступления, и молодых, вот там, Чарли Кёрк, в частности. А последнее посмотрел сегодня утром, или вчера, вечером не помню, запись Марк Левин. Такой в карман за словом, что, что говорится, не лезет. Совершенно верно, СИПЭК остается главным явлением в американской консервативной жизни, и этим самым явлением он остается в 70-х годах. Между прочим, как видите, весьма <coughs> такой долгожитель. Conservative Political Action Conference. Тут я не буду переводить, наверное, СИПЭК и СИПЭК. Так устоялось. Мы каждый год о нем рассказываем. Мы, думаю, будем продолжать это делать и дальше. Я благодарю Полину Новолкову за помощь подготовки выпуска. И хотя многие... Даже консерваторы порой ворчат, что СИПЭК уже не тот, что был раньше, и что когда великий Стэн Эванс, о котором мы, наверное, немного, мы уже тоже о нем говорили, но есть повод к нему вернуться в следующей программе, его создавал, то это вообще было едва ли не единственное серьезное, единственный серьезный съезд консерваторов. А сейчас он как-то уже так стал более, что ли, частью истеблишмента. Но говорить можно все, что угодно, а консерваторы все равно там стремятся выступить. Это все равно место для обмена идеями остается очень и очень важное. И на самом деле, если мы говорим с вами о сипеки последних лет, то... Полагаю, историки консервативного движения вот эти последние конференции будут особенно выделять, потому что благодаря им произошло укрепление взаимодействия между администрацией президента и консерваторами. И в этом плане, например, СИПЭК 17 -го года он, пожалуй, один из самых этапных вообще в истории конференции. И как бы я вот относился, но опять же, в следующий раз. Что касается конференции последней, то было очень много участников, и я, к сожалению, да, про всех вам не смогу даже рассказать. Про кого-то, может, Сергей добавит, да, про того же Левина. Я, честно говоря, его как раз не успел посмотреть и толком ознакомиться. Я упомянул лишь некоторые темы, которые запомнились мне, и укажу на то, ну, чего мне не хватало. Все-таки надо для порядка немного и покритиковать. А главным направлением нынешней конференции, это главная тема, если угодно, было противостояние социализму. С одной стороны, вы можете сказать, ну, а что здесь нового? С другой стороны, если мы с вами видим, что, увы, социализм набирает обороты, и что хуже даже некоторые, вроде бы, консерваторы, для которых ненависть к президенту на первом месте готовы социалистов поддержать, то в этом плане действительно важно показать и объяснить, что, собственно говоря, социализм такой. И речь вице-президента Пенса, одна из первых, она была на конференции, как раз стала очень ярким подтверждением этого тезиса. Потому что Пенс напомнил, что социализм, где его не пытаешься применить, он не работает. Социализм приводит только к удручающим последствиям. И если сравнивать благосостояние людей, в странах с экономикой контролируемой, то есть, как бы ни, не называли левые товарищи, а в принципе это контролируемая экономика, это и социализм, по большому счету. Но страны более свободные, там людям всегда гораздо комфортнее живется во всех отношениях, и в том числе и в коммерческом, и в финансовом тоже. Напомнил Пенса о том, что происходит в Венесуэле, где социалистический режим привел, сами знаете к чему, и таким образом выступление вице-президента действительно во многом и определило общее направление конференции. Поддержали его самые разные люди. Конгрессвумен Лиз Чейни напомнила всем, что социализм не просто вещь плохая, но еще и автоматически так, такая система в экономике социалистическая подразумевающая контроль и все, что с ним связано, это неизбежно обозначает и политический авторитаризм, потому что когда определенная группа людей за вас решает, что вы когда будете тратить, что будете покупать, в какой момент это что-то надо выпускать, то, конечно же, контроль должен автоматически выходить за рамки только экономики. И это означает, что социализм – прямая дорога гестапо. Это нам опять уроки еще Черчилля. И Чейнер сказала об этом. А сенатор Джон Эрнст... Ее выступление во многом можно сравнить, даже не сравнить а противопоставить тому, что нам рассказывал Сандерс. К которому мы сегодня еще вернемся, конечно же, но вы помните, что Сандерс в конце 80-х ездил в Советский Союз, где, как положено, по Теркинским прогрессивистам, прогрессистам его водили по официально одобренным местам, и поэтому он считал, что в Советский Союз там все хорошо и замечательно, а Эрнст примерно в то же самое время была в Советском Союзе по какой-то там все-таки хозяйственной программе, и то, что она там увидела, привело ее в ужас, потому что она жила в обычной, в обычной семье, где с водой были перебои, точнее, просто-напросто не было, и если кто из вас запамятовал то, или счел, что Эрнст преувеличивает, уверяю вас, в конце 80-х годов в Подмосковье в некоторых местах не было воды вообще никакой. Я, кстати, не уверен, что она сейчас там есть, но не о том разговор. Так вот, Эрнст нам об этом напомнила, к чему социализм приводит, и то, что, конечно, конечно же, Сандерс и его избиратели ее слушать не станут, к сожалению, да, к сожалению, но, тем не менее, ей за это большое спасибо. Когда я сказал вам о том, что э, социализм, он обозначает э, контроль, ну, не я сказал, а чейни, а я на нее сослался, то любопытно, что партия, которая себя позиционирует уже почти в открытой в социалистической, э, другое дело уже чисто социалистической, а э, Берни или социал-демократической, аля Байдена, Байден, Уоррен и так далее. Так вот, то, что подобная система, как бы она себя не называла, но там, если есть название слова «социализм», неизбежно обозначает не просто авторитаризм и некоторый контроль за всеми отраслями жизнедеятельности, но и еще и то, что этот контроль обязательно должен сосредотачиваться в руках определенной элиты. И то, что демпартия, которая себя вроде бы позиционирует э, партией как раз э, рабочих, э, синих воротничков и так далее. Э, ну, не люблю это слово вообще, класс и так далее. Но все, что, что, что сня, связано с рабочим классом, если хотите, чтобы нам было по привычнее. Так вот, э, на сегодняшний день все на самом деле поменялось. Не сказать, чтобы это произошло в одночасье, и только Трамп это сделал, но при Трампе это действительно стало очевидно, и Тед Круз, умнейший человек, безусловно, уже он нам рассказывал на конференции, что вот такая перегруппировка, она происходила и раньше, частично и при Рыгане это было, но, пожалуй, действительно серьезная, она именно сейчас, а не только, кстати, в Штатах, а вслед по тому же самому эффекту Трампа и в Британии, например, и в Австралии, о чем мы тоже с вами говорили. Так вот, что на сегодняшний день как раз интересы среднего класса и его, может быть, не самых преуспевающих, не самых богатых, так скажем, представителей, рабочих, водителей, официантов и так далее, там подобное, представляют республиканцы. А демократы ⁇ это наоборот партия абсолютно элитарная, которая избирателей, в общем-то, презирает, смотрит на них свысока. Это элитисты, крупный бизнес, шоу-бизнес, шоу-бизнес, самопровозглашенные интеллектуалы и, и же с ними. Ну, на самом деле, тоже ничего нового, может быть, здесь и не прозвучало, мы с вами об этом и не только мы говорим постоянно, но очень хорошо, что Крус это обозначил, потому что, в принципе, вот эта перегруппировка, она действительно важна. Увы, бизнес – это, конечно же, замечательно и всем бизнесменам честным, дай бог, здоровья и процветания, но то, что все чаще и чаще развитие бизнеса связано с угодой, с стремлением угодить правительству, то есть сращиванию с бюрократией и автоматически э, с теми самыми элитными организациями, которые представляют Демпартию, это действительно происходит. И Демпартия как раз выступает именно представителями вот этой вот части большого бизнеса. Тогда как бизнес малый, те самые, <coughs> <coughs> прощение, те самые рабочие служащие, э, которые по большому счету, основ, составляют основу любого общества, они действительно все больше и больше понимают, что их интересы защищают республиканцы. И то, что при Трампе это стало уже гораздо более очевидно, безусловно, и я считаю, что это как раз большой плюс его президентства, и то, что Круз об этом говорит, это очень важно. Но шла речь и о проблемах, которые, безусловно, присутствует, скажем, Рассел, ну или просто Расвод, который возглавляет офис по бюджету и менеджменту, он говорил о том, что да, важно нам американской системе осушать то самое болото очищать бюрократию но и тоже ведь на самом деле тема которая нам с вами хорошо знакома пока существует вот эта вот бюрократическая армия тех самых агентств которые практически не контролируются порой и даже не практически реально не контролируются президентом и попытки президента и его компа команды хоть как-то урезать им финансирование или вообще от него отказаться они натыкаются на каменную стену и ничего не получается то действительно из-за этого постоянный рост госрасходов а пока госрасходы растут то даже все усилия президента по их сокращению а вот и о них упомянул потому что они все-таки есть, и по сравнению с тем разбуханием госаппарата, который был при Обаме, сокращения за первый срок Трампа значительные. Не такие, как, то, как нам бы хотелось, но они значительные, повторяю, и вслед за Волтом, и за собой неоднократно, что вот эти агентства пока они пожирают огромное количество денег, да еще и связывают по рукам и ногам бизнес с огромным количеством регулирований, увы бороться с бюрократией будет все сложнее и сложнее. Раз увоту за это большое спасибо, что он об этом нам сказал. Кей Кол Джеймс в своем выступлении тоже говорила о проблемах, которые стоят перед консервативным движением и перед его представителями. Кей Кол Джеймс, она, напомню, не является ни представителем законодательной, не исполнительной власти. Но она возглавляет тот самый мозговой центр Heritage, который главный консервативный мозговой центр, действительно, и который оказывает огромное влияние на политику консервативных президентов и на политику Трампа в частности. Джеймс, она недавно написала статью на эту тему, я ее всем рекомендую найти, и она развивала эту же тему в своем выступлении, как левые, как раз те самые спонсоры богатые, активисты, как они общины, районы, порой города разрушают изнутри вкладывая огромные деньги и продвигая юристов выборных, прокуроров и так далее, которые исходят из политики мелких отказа от наказаний и, наоборот, отказа от сотрудничества с федеральными полицейскими и прочими правоохранительными органами, таким образом разрушая общину и способствуя преступности. Как идет борьба с, со второй поправкой, и огромные деньги вкладываются в антиоружейную пропаганду, зачастую лживую, как пропагандисты абортов внедряются и несут свою порочные идеи, и что, на, на что я, естественно, обращаю внимание, так как, понимаете, тема мне близкая, как через управляющие организации, через советы школы и даже, заметьте, не университеты уже, а школы, то есть начальное и среднее образование, как их превращают в такие левые машины, если хотите, фабрики для производства будущих левых активистов или просто безмозглых, к сожалению, людей, которым вкладывают наборы левых идей в голову и вперед их выпускают в университеты, где эти левые идеи им продолжают развивать. Поэтому Джеймс описал эту проблему, призвала, естественно, людей на самом низшем, то, что называется grassroots, и у чего нет русского эквивалента, консерваторов противостоять изо всех сил смотреть, кто идет на местные выборы, уже даже не только на выборы в Сенат США и, или в губернатора, а на самом низком уровне, чтобы такого безобразия, конечно, не было, и чтобы здоровый консерватизм на самом низшем уровне, он, конечно же, сохранялся, и доноры, спонсоры его не могли задавить своими деньгами и своими левыми кандидатами. Поэтому Джеймс тоже была хороша. Ну и под конец было, естественно, яркое выступление президента. Я не буду, наверное, на самом деле не нем останавливаться, потому что президент в основном рассказал о своих победах и посмеялся над демократическими кандидатами, что все прекрасно. И, кстати, Помпео, у него была еще хорошая реплика, тоже его речь была посвящена в основном успехам, как, тем более они есть, и тут есть действительно о чем хвалиться, но он вначале сказал, что он не принес печатный текст своей речи, вдруг тут Нэнси Пелози будет бродить рядом, там еще в оригинале была хорошая труднопереводимая Нэнси «The Reaper», Понятно, о чем идет речь, так что Помпео тоже пошутил здорово. Ну вот, и Трамп выступил ярко, посмеялся над э, своими оппонентами, напомнил всем, что консервативная политика в его исполнении себя всецело оправдывает, несмотря на все попытки левых ее сорвать и во внутренней, и во внешней политике, и пообещал э, всем участникам встречу на будущий год, с чем, я думаю, мы согласны. А Я бы здесь только Несколько моментов, момент один критически на нем остановился, что все вроде бы хорошо на СИПЭК, но надо, на мой взгляд, усиливать контакты с другими странами. Я понимаю, это сложно, это дорого, но, тем не менее, периодически разумных людей вытаскивают, и а надо делать это почаще. Был Тримбл, известный, это я свой обольстерский юнионист, Фарадж достаточно регулярно присутствует, и, естественно, из Израиля гость, Глик была, я видел. Но вот, например, в этом году мне, представляется, следовало бы пригласить кого-то из Индии, сами понимаете, почему, и мы буквально через 10 минут к этой теме вернемся, было бы очень такое хорошее дополнение к последнему визиту Трампа. Было бы очень хорошо пригласить кого-то из Австралии, где как раз сейчас социализм, зеленый социализм, используется местными левыми для попыток обрушить правительство консервативное, и стоило бы об этом поговорить. И... Я считаю, что два направления очень важные для сегодняшнего взаимодействия международного консерваторов – это Южная Америка и Скандинавия потому что Южная Америка там знает, что такое социализм, очень хорошо, и вот здесь как раз СИПЭКу, вот я сказал, что это критический момент, но вот не, в смысле с Южной Америкой СИПЭК все сделал правильно, они пригласили Болсонару, младшего, правда, Эдуарда, но Болсонару всех покорил, рассказывал о необходимости укрепления как границ, что необходимо уважение к своей культуре и что вторжение террористов и людей, которые эту культуру будут разрушать изнутри, это никому не нужно. И говорила о важности права на оружие, что ослабление оружейного контроля в Бразилии привело к снижению уровня преступности. И хорошая фраза «никогда не доверяйте политикам, которые у вас оружие хотят отобрать». Поэтому Болсонару, конечно, стал одним из героев СИПЭКа. А вот со Скандинавии здесь не было никого, и учитывая нежную любовь Сандерса и с ним к датскому и прочему социализму, я считаю, что здесь надо было обязательно пригласить людей, которые знают, что это такое, и пытаются его победить. А такие люди есть и в Дании, и в Норвегии, которые озабочены эмиграцией и социал-демократии, пытаются противопоставить ей здоровый консерватизм. Я уж не буду в сотый раз напоминать, вы знаете, о ком я, но повторяю, вот датских или норвежских консерваторов пригласить стоило. Вместо этого пригласили вот из континентальной Европы юную Наоми Зайбт. Это, по-моему, было не очень разумно, эта девушка-влогерка называется, она вроде бы анти-Грета Тунберг, но знаете, как-то выпускать собственного тинейджера, после того, как все ругали консерваторы левых за то, что те прикрываются подростками, получилось, на мой взгляд, не очень. Да, Зайпт, она постарше, ей уже 19 лет, но не зря все-таки есть в спорте, я уже проведу спортивную аналогию, там сначала на молодежном уровне, потом еще на каком-то, потом еще на каком-то. Зайпт, если она станет героиней европейского консерватизма, я только за, дай бог, ей успеха, но показалось мне, что она все-таки уровню СИПЭКа не соответствовала, и то, что ее какие-то высказывания не слишком разумные, сразу же к ним прицепилась левая пресса, ну, получилось не очень хорошо, и вот это приглашение, я все-таки считаю, себя не оправдал. Надеюсь, что заеб-то она дальше все-таки будет развиваться, и год через два 3 станет действительно заметной фигурой, и тогда мы ее на СИПЭК увидим уже как действительно яркую фигуру. Пока, я думаю, это все-таки был блинкомом. Но в целом, повторяю, СИПЭК – удача. На СИПЭКе обсуждали все важные темы, и заметьте, мы с вами обсуждаем их тоже, что плюс в нашу пользу, я считаю. А на СИПЭКе СИПЭК показал взаимодействие консерваторов с президентом, что предвыборный год очень важно, СИПЭК показал при всех тех минусах готовность взаимодействовать с политиками и активистами из других стран, да, это надо развивать, но уже это есть, и таким образом СИПЭК закончился ждем его в 2021 году и надеемся, что э, он будет посвящен победе сами знаете кого. Я здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, э, потому что повторяю, я многих увы не мог вам рассказать э, осветить выступление. И если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Ну, во-первых, я должен согласиться по поводу Зайп, действительно, э, это, этого не нужно было делать, ни к чему это. Чарли Кёрк, я сказал, этот Turning Point. А молодой человек, который в основном работает на кампусах университетов, противостоит левому радикализму. И вот он сконцентрировал свое внимание как раз на проблеме образования, о том, что система образования это на самом деле машина по индоктринации молодежи. Это очень серьезная проблема. А не обошел он своим вниманием Мита не назвав прямо его имя и, так сказать, сказав, что он о нем думает. Это было забавно. Марк Левин говорил о Барни Сендерсе, о том, что он марксист и так далее. Ну, собственно, то, что есть. Еще сказал, что а вот он называет себя социалистическим демократ... демократом и говорит, вот тут социализм, а вот тут демократия. Это на самом деле два взаимоисключающих понятия. Социализм и демократия ⁇ вещи несовместимые. И еще одна очень интересная линия у него была по поводу социализма упомянув сегодняшнюю наиболее такую острую проблему коронавирус, он сказал о том, что корона, вакцина против коронавируса будет открыта ни на Кубе, ни в Северной Корее, не в Венесуэле, ни в какой-либо другой социалистической стране, она будет открыта какой-то в одной из капиталистических стран но ну, он мог сказать что в америке на самом деле похоже израильтяне уже там близки буквально в течение недель нескольких недель а вакцина будет уже произведена ну, а в целом да, это... кстати, если, вмешаюсь если израильтяне это сделают а я уверен они сделают то мне будет очень смешно наблюдать за публикой из пресловутого БДС и тому подобных антисемитов. Как они тогда себя поведут. Будут ли они восхищены? А насчет да, социализма, знаете, любовь американских левых к Европе как-то она очень выборочная. И почему-то никто не помнит, что человек, написавший, можно сказать, лучшую книгу об Америке со стороны, а именно Алексиса де Таквиль, он еще в середине 19 века сказал вот то, о чем говорили вы, о чем сказал Левин, что социализм и демократия, они, в принципе, друг друга исключают. Таквиль еще добавил, что он в Америке чем хороша, понимает, что такое демократия, поэтому там социализма не будет. Ну, вот мне хочется надеяться, чтобы оптимизм так вели оправдался. Вот в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова», телефон студии 847-400-5200 и по предыдущей теме давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. У меня, может быть, вопрос не, не совсем чисто по теме. Пару недель тому назад Путин держал речь перед главами государств, где он разбирал э, договор Молотова-Робинтропа. Он говорит о том, что не только вот Россия такой договор заключила, и прочитал там и перечислил договора других стран. При этом он говорит о том, что... Эти договора, ну, о тех он говорит, что они заключали договор с точки зрения своей безопасности. Ну, и Россия точно так же поступила. Так что ожидается очередной виток, так сказать, магнитария э, весьма нехороший, о том, что Россия все-таки не делила мир, и она явилась провокатором войны, а Россия вроде бы себя защищала. Как вы думаете? Чему, в общем, это все тянет? Ну, понятное дело, что Путин пытается историю переделать на удобный МУЛАД, но ничего не поделаешь. На момент начала Второй мировой войны Советский Союз был союзником нацистской Германии. Чего нельзя сказать, например, о Великобритании. Это, извините, неизбежно. И таковым союзником он и считался, и во всем мире, и, в общем-то, и был. А американские, например, коммунисты, которые вроде бы антифашисты, якобы, они в это время требовали, чтобы Америка ни в коем случае не вмешивалась, потому что Советский Союз дружит с Германией, и таким образом Америка не должна бороться с фашизмом. Это все тоже запротоколировано. Вот так Спасибо. Ну, я теперь давайте попробуем перейти к следующей теме. Это визит Трампа в Индию. Может... Совершенно верно. Если опять почитать левую прессу, то она уже даже не знала, к чему прицепиться. И вот что Трамп там какие-то имена якобы коверкал, хотя, поверьте мне, выговорить индийские имена довольно-таки сложно, их коверкать, по-моему, все. И то, что серьезных вроде бы соглашений не было подписано, но даже некоторые уж совсем, не совсем помешавшиеся мейнстримные СМИ, скрипя сердце, признали, что это успех, успешный визит. Потому что то, как приветствовали президента в Индии, ну, это действительно урок для многих соотечественников 45-го президента. Индия, вообще, я по ней не большой специалист, но такое место очень странное. Британцы его, знаете, не очень хотели уходить и были, в общем и были правы. Это не Соединенные Штаты, не Израиль, откуда им надо было уходить, чем скорее, тем лучше, а в Индии там сразу же началась, как следовало ожидать, резня. Индия между индусами и мусульманами. Индия попала в сферу своей социалистической политикой, в сферу интересов Советского Союза. Американцам пришлось сотрудничать с весьма нестабильным и исламистским Пакистаном. Ну, в общем, что получилось, то получилось. Сейчас, где-то еще, на самом деле, с конца 80-х Индия стала постепенно от социализма отходить а нынешние их премьеры ему вообще можно пожелать только успеха это Нарендра Моди который пытается с коррупцией бороться и пытается э, э, экономику э, все более и больше проводить приватизацию либерализацию в экономическом конечно плане э, и он действительно настроен на как можно большие контакты с Израилем Тут, насколько я помню даже туда ездил и с Соединенными Штатами и для Трампа союз с, с националистом в лучшем смысле этого слова, популистам, который продвигает либерализацию экономики, которые не заискивают перед мусульманами и тому подобной публикой, и которые стремится, чтобы его страну действительно воспринимали во всем мире как серьезного игрока, а не только где-то там далеко, где странное кино снимают и постоянно воюют с, с Пакистаном. Так вот, Трамп как раз пытается установить контакты с МОДИ, и обоим это идет на пользу. Так как, если Трамп получает серьезного союзника, то, а Индия это будет очень серьезный союзник, то Индия может стать для Соединенных Штатов ну, чем-то наподобие Японии на Дальнем Востоке. Про Японию я уже не раз говорил, что чем более развита Япония, и чем более сильная там армия, тем более будет спокойно в регионе. То же самое с Индией. У американцев с Индией чуть ли не самые тесные отношения вне НАТО. И совместные действия, совместные какие-то мероприятия проводятся очень регулярно. И сейчас, я сказал, что не было серьезных соглашений, но было соглашение о продаже оружия в Индию. И это очень выгодное соглашение, потому что, понятно, американцы получают лишний доход, доход лишним не бывает, а Индия получает доступ к разнообразным те, военным технологиям и таким образом тоже развивается, учитывая стремление Трампа сокращать военное присутствие вдали от дома, и то, что сейчас, я пока не буду об этом ничего говорить, там все, надеюсь, что все получится, но ну, может в следующий раз, и соглашение по Афганистану, то как раз сейчас очень важно вот этот визит, потому что Индия может и Пакистан более-менее сдерживать и оказывать воздействие на стабильность в Афганистане. Это будет сложно, безусловно. Но если Америка получает такого сильного и масштабного союзника, как Индия, в регионе, то действительно сокращать свое военное присутствие там можно и нужно. И пусть, как я уже сказал, не было серьезных торговых договоренностей, до них, я надеюсь, еще дойдет, но вот э, сотрудничество военное, то, что Трамп, вопреки мировому либеральному эстеблишменту, который премьера индийского не любит с ним, готов сотрудничать, э, это все плюсы, и, на мой взгляд, э, визит э, – это, безусловная удача. И если и дальше продолжится укрепление этих отношений, повторяю, Индия станет э, таким э, бастионом, если хотите, западных интересов, сохраняя националистический, в хорошем смысле слова, настрой премьера, то это будет, безусловно, и внешнеполитический успех и президента и его администрации. Ну вот э, здесь я, наверное, умолкну, потому что у нас впереди еще демократы, а это, сами понимаете, да. болезненно и надо побольше время примем один звонок и перейдем а, к следующему. Алло, здравствуйте. <связываю> Скажите, пожалуйста, сегодня вот прошли выборы в Израиле, в КНС. Вы знаете что-нибудь об итогах этих выборов? Нет, я пока не знаю результатов. Пока, я думаю, еще рано, но раз затронули израильскую тему, то, знает. вот только что СИПЭК было, а сейчас в Америке идет АйПЭК, Американо-Израильская конференция. Вот о ней мы, наверное, в следующий раз поговорим поподробнее, но э, там тоже интересные вещи происходят, и вы знаете, кто эту конференцию бейкотирует. Его инициал, если кто запамятовал, БС. БС, Да, да, да. Давайте попробуем теперь а, о демократах, о праймериз Завтра будет супер-вторник. Похоже, что партия делает колоссальные усилия для того, чтобы вышибить из гонки так называемых а, центристов или модерейт а, с тем, чтобы обеспечить а, какую-то там позицию Крипи Джо. Совершенно верно. Вообще происходят, конечно, вещи очень странные и нехорошие в демократической партии. И знаете, когда некоторые наши, особенно молодые, с позволения сказать, все российские оппозиционеры, либеральные, начинают нам рассказывать, что вот республиканцы якобы похожи на советскую систему, это смехотворно. А вот то, что мы видим сейчас у демократов, простите, в чистом виде политбюро начала середины 80-х годов. Когда лидеры несут абсолютную ахинею, когда и Брежнев, и Черненко, если такие кто-то помнит, и да помните, конечно, было непонятно вообще, доживут ли они до конца своего очередного выступления, и тот бред, что они там читают, он расходился на анекдоты, вот то же самое, увы, происходит с партией, которая, повторяю, когда-то давала нам действительно выдающихся политиков, это демократическая. Да, началось все ну, наш последний после того, как мы с вами расстались были дебаты в южной каролине которые походили как бы это помягче сказать чтобы нет не прозвучало ни сексистски, ни российский никак но в общем на свару людей которые друг на друга орут ругаются и даже не в состоянии выслушать друг друга Вы это наверняка видели к сожалению на тех дебатах Сандерс, я на них немного остановлюсь, внес, как обычно, ахинею, откровенно врал, когда говорил, что он не поддерживал авторитарные режимы, но тут же опять хвалил Кубу и ни словом не обмолвился своей любви к Советскому Союзу, и опять рассказывал нам ахинею, что американцы якобы свергли правительство в Чили, что уже не раз опровергнут даже тем, кто занимался вопросами ЦРУ и так далее. Самый позорный момент этих дебатов был как раз про Израиль. Потому что, когда люди начинают, с ведущие партии, бояться в открытую сказать, что Иерусалим – это столица Израиля, а это, повторяю, история, география, все что угодно, это, извините, просто стыдно так себя вести. И я же даже оставлю все разговоры о двух, государ... двух государствах, ну ладно, но то, что нельзя вот просто сказать да иерусалим столица израиля так всегда было так должно быть это трусость все что угодно какой-то трактуйте, это отвратительно. что касается того же берни то он еще израильтян, откровенно говоря, оскорбил. Возможно, конечно, израильтяне люди доброжелательные его за это простили, я бы не простил, потому что называть человека, который в абсолютно демократических условиях, в отличие от некоторых стран, не будем говорить какие, уже давным-давно побеждает на выборах, пользуется поддержкой, как к нему не относись, и, следовательно, действительно представляет большинство Израиля, я имею в виду премьера, не Танеху, называть его реакцион, реакционером, расистом, и так далее и тому подобное, но это просто ханство, которое кандидат в президенты, от ведущей партии, позволять себе по отношению к ближайшему и к самому верному союзнику просто-напросто не должен. Но, тем не менее, потом э, все вроде бы улеглось, и в дело вступил э, наш э, Джо, который вел себя, ну, я уже не знаю, говорю, как, на мой взгляд, это уже даже не Черномырдин, тот хоть был повеселее, а абсолютный Брежнев. Потому что Джо нам сообщил, что он выдвигается в Сенат, и что если вы не голосуете за него, то голосуйте за другого Байдена. Что это значит, никто не понял. Джо рассказал нам, что с 2007 года в Америке от оружия погибло 150 миллионов человек. Ну, я даже это не буду комментировать. А дальше Джо уже почти как Остапа понесло, и в разное время но ну, он выдал еще три эпохальные, как бы их назвать, прикола, воспользуясь молодежным, э, молодежной терминологией. Байден нам рассказал, как он в Южной Африке продирался к заключенному Манделе, а, злые южноафриканцы его не пускали, Джо продирался, за это его арестовали. И хотя люди, знакомые с географией, сразу стали задаваться вопросами, а почему Джо прорывался к Манделе в Суэта, в город такой, хотя Мандела сидел в другом месте и довольно-таки отдаленном, но потом оказалось, что это неправда. И штаб Байдена это признал. Но неугомонный Джо не остановился и рассказал нам, как он работал над парижскими соглашениями, теми самыми, с Дэн Сяопином в компании. Может быть, ничего особенного, с кем еще работает Джо, если не с коммунистом. Но есть одна проблема. Парижские соглашения, основная работа шла в 2015 году, подписывали в 2016. Дэн Сяопин, такая незадача, умер в 1997. И хотя я допускаю, что в свободное время Джо разговаривает и с Дэн Сяопином, и с Мао Цзэдуном, и с Джо Энлаем, и с другими коммунистами, но, в принципе, говорить об этом во всеуслышании, ну, как-то не очень. Но этого было мало, потому что затем Джон нам рассказал, что на посту президента он назначит первую женщину в Сенат. А, ну, все мы знаем, что президента не назначают в Сенат никого, система не так работает. И более того, первая женщина в Сенате уже была, и она еще до сих пор жива, и она демократка даже, Кэрол Моусли Браун ее зовут. Но это Джо не остановило. И пока мы все смеялись, а смеяться есть над чем, потому что если человек несет такую чушь, то это правда смешно, а Джота вдруг взял и выиграл на праймерис. И так как сразу же после этого... Мэр Пит сказал до свидания и ушел, из, вышел из игры. Сегодня вдруг я вижу, что сорван митинг практически, по-моему, все-таки сорван в поддержку Клобучера в Миннесоте, так как ей припомнили, что она посадила какого-то там чернокожего подростка. То сейчас мы видим, что действительно все идет к тому, что все сводится к трем участникам. Блумберг, который никому не интересен, но который вкачивает деньги, Байден, который несет э, лютую чушь, но за которым уже выстраивается истеблишмент, и дальше Сандерс, про которого мы и так все знаем. Да, остается еще Уоррен, но ну, вот знаете, у меня такое чувство, может, я ошибусь, мы посмотрим, что, наверное, после, вот в зависимости от результатов завтрашних, она, наверное, тоже снимется. Не просто так. Скорее всего, она будет вице-президентом при. кандидатом, надеюсь, только, при Джо Байдене. Я думаю, ну или при Все-таки думаю, при Байдене, а не при Сандерсе. И таким образом будет сделан упор на то, чтобы вытащить. Байдена завтра, чтобы он победил э, всеми силами, или, по крайней мере, постараться так, чтобы абсолютного большинства у Сандерса на момент э, начала конференции демократов не было. Это игра довольно-таки отвратительная, понимаю, что политика ну, вещь не очень хорошая, и происходило много чего, но э, сколько бы я стрел не посылал в адрес Трампа 4 года назад, но и, и там я был вынужден признать, что такого безобразия республиканцы себе не позволяли. И Трамп как шел к победе, побеждая тех, кто, может, не был более симпатичен, так и шел. Демократы в прошлом году сделали все, чтобы выдвинуть свою партийную героиню Хиллари, и получили, вы знаете, что. Сейчас они делают все то же самое. Здесь мне, хоть я Киссинджера и не люблю, надо спроцитировать его, что нам остается только да, запастить попкорном и надеяться, что все стороны проиграют. Но посмотрим, что из этого получится. Самое прискорбное то, что Демпартия деградировал. Даже если победит не социалист, а победит опять Байден который уже хочется сказать, да, Альцгеймер стучится в дверь, а может уже и пустой вошел, и человек, который просто все купил, в прямом смысле этого слова, Блумберг, то говорить о партии, защищающей чьи-то интересы да, и борющейся с большим бизнесом невозможно. Если же мы вспомним возраст основных трех участников, то говорить о том, что это партия будущего, партия молодых, нам тоже не придется. И в этом плане у меня есть только одна надежда, я никому ничего плохого не желаю, но, как я сказал, что Брежнев довел ЦК КПД, ну, не он один, конечно, но тем не менее, ЦК КПСС и все, что с ними, дой, вы сами знаете чего, вот пусть эти нынешние старцы доведут Демпартию до того же самого. Потому что и они заслуживают того, и Демпартия, раз позволила себе дойти до такого состояния, этого заслуживает. Завтра я прогнозы делать не какие-либо не решаюсь, но, повторяю, Байдена сейчас тянут уже и внучка, и жучка, и кошка, и мышка. Вот посмотрим, что у них получится. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Действительно был сорван митинг Клабучар, но после этого она уже отказалась от дальнейшего участия в президентской гонке и направилась на ралли в поддержку Джо Байдена. Партия сказала, надо. Клабучар ответил, я ответила, есть. Да, действительно партия пытается вытянуть, они понимают, что Блумберг это непроходная фигура абсолютно, потому что ну за демократическую партию раньше голосовало 95%, мы знаем, а там афроамериканцев и процентов 8 за республиканцев, на сегодняшний день поддержка среди афроамериканцев президента Трампа где-то 30%, а уж за Майка Блумберга они голосовать и вовсе не пойдут. Поэтому эта фигура непроходная. Вот у них теперь единственная надежда – это Крипи Джо, который, похоже, ну, я бы сказал, что он выжил из ума, но это вообще состояние, в котором он пребывает последние 40 лет, а может и больше. Но они, под, тем не менее, пытаются. Ну, собственно, какая разница с демократами? Ведь большинство народа, которое идет на выборы, голосовать за демократов, у них один девиз – лишь бы не Трамп, лишь бы скинуть Трампа. То, что им... К сожалению, их, их, их мало, но остались и Нево-Трамперы такие же. Это грустно. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Я, к сожалению, подключилась немножко позже, поэтому если мой вопрос, уже вы отвечали на этот вопрос, то и, я извиняюсь заранее. Вопрос такой. Вот, значит, это сделка между афганским правительством и Талибаном при помощи а, Трампа. И а, в связи с этим вывод наших войск из Афганистана. И, естественно, Исламабад пнул нашу страну и сказал, что это акт капитуляции. Но вот хотелось бы узнать ваше мнение. На мой взгляд, это правильное дело. Ну хорошо, ва ваше мнение. Спасибо большое. Да, спасибо, я пока воздержусь, мы будем смотреть, что дальше. Мне не нравится легализация Талибана, но с другой стороны, э, может я сейчас скажу то, что многих удивит, Америка войну выиграла. А, потому что Талибан не контролирует Афганистан, и если будут выдержаны все условия, а именно не будет использован Афганистан как территория для террористов, то это будет полная победа. Как что-нибудь там между собой будут договариваться, это американцев уже вообще не должно волновать. Кто там придет к власти, кто не придет, пусть разбираются сами. Главное, чтобы Афганистан не был источником террористической угрозы. И если это правило будет соблюдено, да, война выиграна, ее выиграли американские солдаты, конечно же, но и последний удар нанес Трамп. Поэтому поглядим, что будет дальше. Мне хочется и главное не отдавать инициативу левым, которые, естественно, будут рассказывать, что не только в Америке за ее пределами, что Америка проиграла и так далее и тому подобное. Ни в коем случае, если Афганистан перестает быть базой террористов, все, война выиграна. Спасибо, Иван, спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.